Кто такие одесситы? Когда-то Паустовский определил одесситов как особое племя, и в этом что-то есть. Настоящий одессит – это действительно что-то особенного. Можно родиться и жить в Одессе, и не быть одесситом. А можно просто сыграть роль Одессита и стать таковым, как это сделал Марк Бернес. Сколько талантов подарил этот яркий город миру. И хотя все выходцы из этой причерноморской пестрости были индивидуальны, но все несли в себе некий общий отпечаток. Одесса в душе, и это обязывает. Конечно же, Одессит – это прежде всего чувство юмора. Умение пошутить по любому поводу, не щадя никого и даже самого себя. И еще, пусть это мое чисто субъективное мнение, но я определяю одесситов как людей парадоксальных, сочетающих в себе несовместимые качества. Ну как вам такое? Благородный авантюрист, порядочный жулик, хамоватый интеллигент, Честная воровка, обаятельная уродина. И в нашем городе таких персонажей тысячи. Я даже вам скажу по секрету, что в самой себе наблюдаю сплетение романтизма с практицизмом. И тут у нас такое на каждом углу. Еще говоря о своих земляках, подчеркну, что им присущ артистизм и умение работать на публику. При этом они внимательно разглядывают присутствующих, отыскивая тех, кто отнесся к ним одобрительно. И если таковой нашелся, то концерт обеспечен. И самое главное, что сложилось очевидно в силу исторических особенностей вольного города – это безобидный и бездеятельный анархизм. У наших людей в крови любовь к родине и презрение к государству. И это с давних пор. Вспомните хотя бы миниатюру Жванецкого о государстве. Теперь скажу, что для Одессита символ государства – это вертухай на зоне, который не дает даже за забор заглянуть. А символ Родины – это Одесса-мама, которую ты любишь со всеми достоинствами и недостатками в болезни и в здравии. Еще надо добавить в одесские рогали. Щепоть доброты, чайную ложку иронии, горсть ехидства, фунт самомнения и все это замесить на закваске оптимизма. Пожалуй, можно выпекать. Вы можете, вооружившись всем вышеизложенным, припомнить тех, кого вы мысленно связываете с Одессой. Начнем от блистательных основателей Деребаса, Ришелье, Ланжерона, Присовокупим сюда не менее известных бандитов и мошенников. Разбавим все это писательской братьей, художниками, музыкантами, артистами. Ну как? Все действительно известные одесситы, не те, кто попадают за определенную сумму в нынешние рейтинги, несли в себе что-нибудь из перечисленных черт. И мне кажется, что и наше время сформирует свои беспристрастные списки из тех, кто смеется и плачет, на залитых солнцем улицах моего любимого города. Вопрос. Какое племя упомянул Паустовский, говоря об одесситах? Если вам нравятся эти рассказы, подписывайтесь на канал, не забывайте ставить лайки и еще ждем ваших комментариев.